Здравствуйте! У нас возникает очень много вопросов по работе с тренажером Живо. И сегодня мы проведем небольшое практическое занятие с этим тренажером. Девочки, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алена. А Меня вас? Очень приятно. Значит, для начала, что мы делаем? Берем тренажер в руки, между ладошками и сонастраиваемся с ним. И необходимо прочувствовать, какие... Какие у вас ощущения? Что происходит внутри тела? Ну, я чувствую тепло в ладонях, тепло от самого тренажера. Оно идет по рукам к сердечному центру. И у меня как будто работает реактор изнутри энергии, теплота и свет. Угу, хорошо. У вас, это? У меня тоже идет тепло от тренажера. Больше задействовано на Чакра, какое-то трепухание, наверное, что-то там. Угу. Значит, угу. Отлично. Значит, смотрите, у нас есть несколько методов работы с тренажером. Это работа с водой, работа с текстом и работа с телом. Сейчас мы будем работать с водой. Изначально ставите стакан на сторону бусинки. Тренажер состоит из двух сторон. Там, где сторона бусинок, это транс... сторона трансформации, где солнышко, это уже преобразование. Значит, изначально мы ставим стакан с водой на бусинки, берем в свое поле и опять-таки прочувствуйте, что у вас происходит, где идет отклик в каком органе. Ну у меня прям сразу включается голова, мозг, то есть угу. скорее всего мысли задействованы определенно. И, ну, опять же, руки прям ощущение по рукам, наверное, сильно, угу. по позвоночнику. Значит, мы какую тему зададим работать с тизнозором? Да. Можно работать по темам? Не любовь к себе. Не любовь к себе. Постановка. Хорошо. Значит, сейчас вы на воду можно мысленно, но желательно, если это делать дома, то желательно это проговаривать вслух. Можно шепотом, чтобы также ощущались весь вибрации голоса, чтобы вода поднимала эти вибрации. И вы всю эту нелюбовь к себе вы проговариваете на воду. Допустим, я не уважаю себя. Я там, я подчиняюсь там добровольно-принудительно, да, я там, ну, еще какие-то вот мысли, которые у вас возникают, я не люблю себя, я там, на меня там все сели, ножки свесили, ну, все как бы вот, все, что приходит вам в голову, именно по снижению самооценки своей, да, вы это все проговариваете на воду. И смотрите по состоянию воды, как вы ее будете чувствовать, насколько она будет чиста или грязная, да, по вибрациям, Потом мы эту воду выливаем. Поехали. Здесь все по ощущениям. Как будете готовы, будем можно выливать воду. Можно, да. А у меня прям как будто поток из головы через чакру, Плюс неприятное ощущение в пояснице. И вот прям вот от сердца такое. И ощущение, как будто вода, она вот как будто у нее очень много крахмала или свистена. Как будто она такая вся сочная. Что ли? Пожалуйста, сюда выливаем. А у меня... Если... Значит, берем еще водичку. Наливайте сами. А у меня ощущения были, у меня лопатка, прям правой лопаткой. Ольга, какие-то возникли из того, все. А вот вижу, что она в какой-то крупинке Что-то вот такого. А. Наливайте еще воду. Прочувствуйте еще, как вы ощущаете эту воду, чистая она, как ваши внутренние ощущения, освободились вы от этого негатива или нет. Если нет, еще раз проговаривайте, может еще что-то встает, какая-нибудь тема в голове. Вот, да, давайте работаем. Так можно делать несколько раз до ощущения чистоты. Все по ощущениям. У меня вот прям голова даже как будто заболела, но у меня в этот раз я как будто вытащила свои старые воспоминания, которые вот у меня остались, где я считаю, там, что я поступила неправильно. Такая стыдливость, какая-то неловкая ситуация, за которой вроде не у себя коришь и вот принижаешь, наверное. Вот. И такая внутренняя дрожь Сердце колодется, Значит, это вот выливаем. Мы ну, тоже в сторону головы пошла наверх да Какую-то верхнюю чапу, то, чап, -то У -у -у. вода как будто мутная. Что-то затуманило такое. Ну, да, тоже было какое-то похожее состояние. И вот ну, трепыхание, наверное. Еще раз. Чувствуете, что еще не доработали. Значит, мы еще раз наливаем воду. Вода, она имеет память, и она сейчас впитывает в себя весь негатив, то, что девочки проговаривают. И это мы выливаем. Ну да, становимся. потому что идется настройка с жидкостными средами. Я еще раз повторюсь, такую процедуру можно проводить несколько раз пока до ощущения чистоты. Момент освобождаются негативные мысли, вытаскиваются из подсознания, сознания, чувства, ощущения, давно забытые, но они блокируют наш рост, духовный рост, скажем так. У меня уже хватило, Дышать даже как-то вот легче стало. Uh -huh. То есть вначале здесь наоборот было такое что-то вот придавливающее чувство. А сейчас прям как-будто очень хочется глубоко дышать чистым воздухом. И uh -huh. попить воды чистым. Хорошо, выливаемся, я вам принесла воду из кулера. У да, меня тоже случилось так, что похоже какие-то ощущения, но у меня такое солнце прям из голов, как будто лучи какие-то наверх пошли. Прям вот вспыхнула откуда-то изнутри, прям ючек вверх пошли. Вот уже достаточно чистая, хочется ее. Пить. Держите, а же, ставим сначала на гусенки. Также ставим на бусинки, берем в свое поле и прочувствуйте, сонастройтесь а с этой водой, да, с тренажером, какие отклики будут в теле, если все хорошо, чистые. Вот жидкость организма, как, как, как молекулы. Но дело в том, что тренажер живо он выстраивает гексагональную структуру всех наших жидкостных сред. Ну, это как структуризация, да, именно сотовую структуру. Лапошки, как будто по Вот так мы сидим несколько секунд, пока как бы вода настраивается, она структури... структурируется и переворачиваем тогда тренажер на солнышко. Это уже сторона преобразования. И сейчас, также берем в свое поле, мы проговариваем в позитивном ключе свои качества, которые вы хотите, чтобы у вас были. Допустим, я сильная, я успешная, я... Там, ну, все ваши желания, да, я любящая, любимая, ну и так далее... Также чувствуете свое тело. Прочувствуйте, как будете готовы. Мы эту водичку медленно выпиваем. И опять мысленно повторяем свои качества, какими мы хотим обладать. В организме прям как будто щитильность. Умиротворение. Хорошо. Теперь медленно выпиваем эту воду. И опять мысленно мы повторяем. Все свои качества, которыми мы хотим обладать. Чувствуйте, как расходится вода по телу. Также с тренажером у нас, скажем так, несколько видов работ работ. С тренажером жива это один из видов работа с текстом но мы это делаем позже я просто немножко проговорю что мы делаем можно работать на желание пишем текст сначала также мы ставим воду на сторону бусинки проговариваем но опять очищаемся да все свои негативные мысли высказываем воду выливаем и потом когда мы ставим водичку уже на сторону солнышка, на преобразование, да, мы тогда свое желание прочитываем и ощущаем, где в каком теле также у нас идут отклики. Да, и делаем это несколько раз. Чтобы одно желание мы делаем, проговариваем несколько раз. Но желания должны быть именно благоприятные для вас чтобы они не навредили окружающим. Да, мы здесь и благодарим Вселенную. Вселенная всегда знает, что для нас лучше. Если желание не исполняется, значит оно не ваше. Если это будет желание ваше, то оно исполнится. И всегда нужно говорить благоприятным образом для меня и окружающих. Ну, это мы делаем повторно еще одно занятие. Также еще есть у нас метод работы с телом. Это когда у нас есть где-то какие-то болевые ощущения, мы также сонастраиваемся с тренажером, берем его между ладонями и мысленно фокус внимания направляем на тот орган, который необходимо. Ну, скажем так, ну, немножко восстановить, да, подлечить, снять боль. Мысленно сонастроились и дали задание. Да, там мой орган восстанавливается, мои клеточки восстанавливаются, мои жидкостные структуры восстанавливаются. И прикладываем сначала стороной бусинки, где трансформация идет на несколько минут. Потом переворачиваем солнышком и прикладываем к этому органу солнышко для И Итак, где-то ну по полчаса нужно. Спасибо, девочки, вам за да, за этот урок, то, что вы согласились с нами поработать.